В федеральном уровне поменялось законодательство Российской Федерации. Вопрос, касаемый конкретно получения звездности всех отелей, стал в 2019 году. Мы в республике были одни из первых, кто получил 4 звезды, поэтому в рамках этого мы должны были пройти обучение. Это подвигло нас, во-первых, многое поменять гостиницы, дополнительные сервисы открыть, дополнительные услуги и, естественно, обучить наш персонал. Самое ценное в обучении было, конечно же, это знакомство то что может быть мы э, до этого не знали с новыми с новым законодательством э, с новыми подходами э, к оптимизации появление дополнительных услуг в гостинице развития ресторанного нашего комплекса э, помимо этого работа поддержка и помощь в работе с системами, системами глобального броневременно такие как booking лнд броневик и так далее э, естественно я чувствую когда мы обучаемся всей командой, вообще нужно и важно обучаться не только самому, но и всей команде одновременно, потому что, во-первых, это определенная команда образования, во-вторых, после всех этих семинаров мы начинаем работать и взаимодействовать на одной волне. И останавливаемся на достигнутом благодаря нашей в той программе, обучающей, которую мы прошли, мы сейчас максимально оптимизируем наши расходы и занимаемся вплотной загрузкой. К примеру, наша загрузка увеличилась по сравнению с прошлым годом на 80%. И выручка предприятий выросла на 25%.